Как сказать, и чтоб немало, Али песню лучше спеть. Я скажу вам для начала, Что сумели разглядеть. Все вы знаете, что в мае И куда не посмотри, Все кругом благоухает От заката до зари. Полисадник на работе, на зеленый уголок, Эх, чего-нибудь бы скушать Спеет все, не вышел срок Черная цветет рябина Аромат ее пленит Кружат над ее цветами Пчелы мухи дошмели да Завтра день, другой наступит Будет снова выходной Как приду домой, я суток В лес помчусь с моей женой Там в лесу нам все родное Там березы и дубы Все лесное и живое Все для отдыха души Солнце поутру встает Там за лесом, за рекою. Соловей где-то поет От а души поет не скрою И кукушка вдалеке Сколько жить кому считает Утром тихо на реке Ивушка с утра встречает Чуть ли легонько ветерок Свежую листову колышет Виден речки бережок Реченька спокойно дышит И с желанием одним Утки на воду присели По с бы им в речке чистой захотели, в тихой заводе бобер, копошиться промышляет, Да чего же он хитер, нас увидев и ныряет, как зеленая трава, ящерицу вдруг увидел, она сразу замерла, чтоб ее я не обидел, обомолев, остолбенев. Я уже придачу встретил, Его тихо разглядел, он меня уже заметил, я пополз, Ему, видно, помешали, не мешали мы всерьез, только тихо наблюдали, цветом белым май дразнил, в небе ласточки летали, пением скворец манил. То никак не ожидали, На заборе он сидел, Повернувшись к нам спиною. Песню спев, он улетел, Полетев под нас стрелою. Зимородок на земле Тоже, видно, притаился, Посидел и улетел, Незаметно испарился, В сером облике еще. Ящерицу повстречали, Интересно! Было все. Здорово мы погуляли.